добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону. У меня хорошая новость, общепринятое мнение людей, следящих за политикой, заключается в том, что демократическая партия вот-вот потерпит унизительное поражение на промежуточных выборах на следующей неделе. И что бы ты ни делал, не задавай вопросов, иначе ты преступник. На данный момент кажется очень вероятным, что демократы потеряют обе палаты Конгресса, и это только начало их боли. Опросы общественного мнения показывают, что даже те места, которые поддерживали Джо Байдена с большим отрывом в 2000 2020 году. Вот вот резко повернуться против него и его партии. Через неделю в Нью-Йорке из всех мест может быть губернатор республиканец. Смотри. Мы хотим, чтобы американцы проголосовали. Мы хотим, чтобы голос каждого американца был услышан. Теперь мы должны продвигать процесс вперед. Мы знаем, что в Америке все больше и больше бюллетеней отдается при досрочном голосовании или по почте. Мы знаем, что многие штаты не начинают подсчет этих бюллетеней. Так что после закрытия избирательных участков 8 ноября. Это означает, что в некоторых случаях мы не узнаем победителя выборов в течение нескольких дней. Для граждан и демократии всегда было важно быть информированными и вовлеченными. Теперь важно, чтобы граждане также были терпеливы. Именно так это и должно работать. Что это такое? Что здесь происходит? До выборов осталась неделя. Шесть дней, которые Байден мог бы дать, при нормальных обстоятельствах произнес бы речь о своей политике и о том, как она сделала вашу жизнь лучше. Он пытался убедить тебя, что эта страна на самом деле находится в лучшей форме, чем кажется, и ему это удалось. Другими словами, он мог бы предложить тебе проголосовать, основываясь на том, что он сделал. Это то, что делают политики в функционирующих демократиях. Они пытаются убедить тебя поддержать их на основе того, что они сделали для тебя. Это и есть демократия. Это еще не все, что только что сделал Джо Байден. Вместо этого Байден приказал тебе принимать результаты выборов, когда бы они ни поступили, какими бы они ни были.